Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о релизе на PixPyder 3.7. Мы добавили интеграцию с Google Drive, определение микроразметки на страницах сайта, еще больше возможностей работы с парсингом данных, а также улучшили генератор карт сайта. Как обычно, предлагаю пойти подробнее посмотреть на все обновления в программе. Поехали! Новая профессиональная фича по выгрузке отчетов в Google Drive будет в первую очередь полезна тем, у кого большая часть рабочих коммуникаций происходит в сервисах Google. Мы, например, построили огромное количество своих процессов в Google таблицах и постоянно радуемся огромному количеству фич, которые есть в этом сервисе. Если у вас не так, напишите в комментариях, какой сервис используете вы для командной работы с таблицами и документами. Чтобы экспортировать отчеты в облако, нужно перейти в настройки, вкладка «Экспорт», здесь добавить ваш аккаунт Google и дать к нему доступ на PigSpider. После этого все экспортируемые отчеты будут попадать в специальную папку на Экспорт и здесь вы можете найти уже документы сразу же в формате Google таблиц, то есть можно не переживать, что будет какая-либо несовместимость формата файла. Также, если вы работаете с большими проектами и выгружаете огромные массивы данных, Опять же, можете не переживать об ограничениях Google таблиц. Мы их тоже знаем, предусмотрели это, и все большие файлы будут разбиваться на несколько отдельных. Потому они будут в одной папке и пронумерованы. Также хочу сказать, что преимуществом Google таблиц является то, что вы можете буквально в несколько кликов расшарить доступ на вашего коллегу, либо же клиента. Так что больше никаких флешек, мессенджеров или документов в почте, все можно сделать прямо тут, удобно и быстро. Поисковый робот может использовать микроразметку для формирования снипетов в выдаче, что может положительно сказаться на CTR вашего результата в выдаче. Теперь в обновлении NPEX Spider 3.7 вы можете работать со структурированными данными нашей программы. Для того, чтобы собирать все данные по микроразметке, достаточно включить соответствующий параметр — в группе контент выбираем его сканируем сайт и затем в таблице появится новый столбец микроразметки если вы дважды кликнете по какому-то по какой-то ячейке в которой не нулевое значение тут кроется таблица и здесь вы сможете посмотреть какую микроразметку программа нашла на странице и мы определяем какого какого она формата какой конкретный тип микроразметки и сколько раз она встречается на странице также удобно то что можно экспортировать этот отчет полностью большой сразу же о всех страницах переходим в массивные отчеты из базы данных и микро, выбираем микроразметка excel сразу же покажу как это выглядит в google docs открываем здесь видно то что есть все уровни которые просканированы какой формат мы нашли какой тип и какое количество типов таких микроразметок на странице. также если вы хотите смотреть на каких страницах ее нет, мы подготовили специальную ошибку. Она отмечена синим, так как у нее низкая критичность. У некоторых людей может и нет микроразметки на страницах, и это нормально. Но все же на это стоит обратить внимание. Выбираем, и можем сразу же видеть все страницы, на которых ее нет. Также на вкладке «Сводка» можно быстро найти все страницы, как раз на которых есть микроразметка. Выбираем «Содержит микроразметку true», и здесь будут все такие страницы. Ну и конечно, чтобы более детально работать со структурированными данными, можно использовать специальный инструмент от Google, который проверяет ее. Нажимаем правой кнопкой мыши на любую строку в таблице, которая соответствует странице, которую мы хотим проверить. И выбираем открыть URL в сервисе Google Structure Data Testing Tool. Затем он откроется. Здесь вам пока все ошибки, либо же какие-то предупреждения. По микроразметке, которую google определил на этой странице и дальше вы сможете с ним более детально работать ну и такой небольшой совет что если вы хотите посмотреть еще и какое-то конкретное значение у микроразметки то тут конечно поможет парсинг о котором я и предлагаю дальше поговорить но мы так подумали 15 это сколько вот это печаль поэтому сделали их 100 не, ну это нормальная история. Парсите, пожалуйста, на здоровье. Также все активные парсеры будут отмечены зеленым, а те, которые не активны, серым. Чтобы вам было интуитивно понятно, какие данные собираются, а какие нет. Также, безусловно, улучшением работы с парсингом данных был бы удобный отчет. И мы его сделали. Для того, чтобы его выгрузить, переходим в «Экспорт», «Массивные отчеты из базы данных» и выбираем данные по парсерам и все результаты в одном файле. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Сначала будут все данные, которые вы спарсили, то есть там, допустим, цена, изображение товара, количество отзывов и так далее. Если в одном парсере было найдено несколько сразу же вхождений, то есть, допустим, несколько раз мы нашли цену на странице, то все данные будут такие перечислены через запятую. Ну и дальше будут идти все данные по параметрам, которые программа собрала в ходе сканирования. То есть раньше вы это все делали вручную, вписывали формулы, которые объединяли бы эти таблицы и так далее, но это затратно по времени. Поэтому мы решили эту проблему и теперь у вас есть готовый отчет, который даст все нужные данные в одном месте. Новыми фичами обогатился и генератор карт сайта. Теперь там три новые фичи. Переходим в этот инструмент. Первое – это возможность генерировать карты сайта по 1000 урлов в каждый. для того, чтобы вы могли более детально следить за индексацией таких страниц в Google Search Console. Эту фичу мы посмотрели у Игоря Шулешка на канале, потому приходите к нему, посмотрите на остальные видео, там очень много инсайтов. Следующая фича это возможность генерации карты сайта с неиндексируемыми страницами. Это может пригодиться в том случае, если вы переезжаете на другой допустим домен, и вам нужно настроить все правильные редиректы и потом отправить их в гуглу, чтобы он правильно все а, учел. Это также написано в специальной рекомендации от гугла, как это правильно сделать. Потому работайте с этим, но помните, что все-таки эта фича может вызвать и много проблем у вас, если вы не знаете, как с ней правильно работать. Так что не добавляйте страницы, которые не индексируемы, в карту сайта и не заливайте ее на нормальный сайт, который никуда не переезжает, потому что это может вызвать посещение таких страниц поисковым роботом и попадание в их в индекс. Поэтому потом вы потратите много времени на то, чтобы их оттуда убрать. Ну и третья фича это добавление хрифлангов в карту сайта. Если вы работаете с мультиязычным сайтом, я думаю, вы знаете, насколько бывает иногда сложно следить за всеми языковыми версиями, потому теперь это можно сделать дополнительно в Netpeak Spider. Ну и, конечно, скажу, что мы не добавляем хрифланги там, где они у вас указаны ошибочно. Потому это небольшая такая ремень безопасности на случай, если вы сделали что-то не так. Давайте быстро пройдемся по всему, что мы добавили в Netpeak Spider 3.7. В первую очередь мы добавили интеграцию с Google Drive. Все пользователи на тарифном плане Pro теперь могут выгружать все отчеты прямо в облако, и там быстро и удобно делиться ими с коллегами, либо же с клиентами. Затем мы добавили определение микроразметки. Это важный элемент технической оптимизации сайта, и теперь вы можете еще более детально работать над ним на пик спайду. Также мы улучшили генератор карт сайта. Теперь вы можете генерировать несколько карт сайта по тысячи страниц, генерировать карту сайта с неиндексируемыми страницами для того, чтобы, например, настроить лучшие редиректы во время переезда. Либо же вы можете генерировать карту сайта с хрифлангами, что будет полезно всем специалистам, которые работают с мультиязычным сайтом. Ну и также мы улучшили парсинг данных. Теперь вы можете парсить до 100 различных условий. И также появился новый удобный отчет, который в себе соединяет все данные по парсингу и также результаты в главной таблице. Надеюсь, вам понравился этот релиз, жду ваших комментариев внизу, лайкайте это видео, я надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал, всем хорошего дня и трафика вам, пока-пока!